Must have toner. Тоник из натуральной линейки производства компании Гельтек, который называется Лыю. В основе этого тоника ромашковая вода, то есть он сделан на основе гидролата. Помимо ромашковой воды, здесь в составе есть экстракты. Календулы, клевера, липы, льна, шиповника. Эти экстракты обладают успокаивающим действием, регенерирующим, антиоксидантным свойством и ухаживают за кожей на этапе ее очищения. Кроме того, здесь есть депантенол, сок алоэ вера, заживляющий, успокаивающий, иммуностимулирующий эффект, и приятный запах, помимо ромашковой воды, здесь дает эфирное масло иланг-иланг. Кому э, лучше всего подойдет данный тоник? Ну, конечно же, всем любителям натуральной косметики, а также обладателям нормальной или сухой кожи. Также очень хорошо Тоник подходит для чувствительной кожи. Комбинированной кожи тоже данный тоник может понравиться, но так как в составе есть такой ингредиент, как гликоль, который дает такую бархатистость и маслянистость, то для очень жирной, например, кожи или когда очень жирная эта зона, данный эффект может, например, не понравиться. Здесь есть интересный ингредиент – полиаминопропилбигуанид. Это консервант, который... Выполняет здесь бактерицидную и фунгицидную роль. И этот консервант используется в составах, которые консервируют средства для контактных линз. То есть, его безопасно наносить на область вокруг глаз. Безопасно, если он попадет случайно в глаза. Это тоже очень важно. Как этот тоник лучше всего применять? Он находится во флакончике, кстати, который подлежит вторичной переработке. С Крышечкой, и его можно применять на ватный диск, протирать кожу ватным диском. Можно вылить просто на руки и по хлопающим движениями нанести на кожу. А также, если вы любите использовать орошение кожи из спрея, можно перелить его и орошать кожу из спрея. Его можно также сочетать с кремом, Йо Мегаполис Крем. Это тоже из натуральной линейки, крем ЦСПФ-10. Также можно его использовать с антиоксидантным коктейлем Витаматрикс, кремом из профессиональной линейки Гельтек, из линии Home Care со светоотражающими частичками и антиоксидантными витаминами А, С и Е. Также очень хорошо он будет сочетаться с интенсивно увлажняющей сывороткой, интенсивом увлажения или 3D увлажнения, опять-таки, если кожа гиперчувствительная. Также можно использовать любой крем с солнцезащитным фактором, мультипротектор SPF 50+, или увлажняющий крем, или крем для комбинированной кожи SPF 15. То есть он сочетается практически со всеми средствами, которые мы используем в ежедневном уходе.